Как вы видите, я заработала и вывела с сайта 153 тысячи рублей. Сейчас вы видите квитанцию на сумму поступления 153 тысячи рублей. Сайт, на котором я зарабатываю, реально платит. Не упусти ты свою возможность иметь заработок в интернете в 2022 году. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Майами. Это канал «Как заработать в интернете».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 Если вам интересен стабильный заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Друзья, в данный момент я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 38 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 100 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 200 тысяч рублей.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 Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 153 тысячи рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Моя выплата успешно подтверждена. Проверьте баланс кошелька. Давайте сейчас я обновлю свою страничку. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 153 тысячи рублей выплата с проекта стартап Star Друзья проект платит, ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит.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 Друзья, сейчас 25 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек и мы с вами продолжим. Друзья, как мы видим, сумма моих пополнений сейчас составляет 63 тысячи рублей, а сумма моих выплат более 200 тысяч. Давайте сейчас я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой новый депозит на 25 тысяч рублей успешно создан. Ну а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании. Участников на данный момент 4902 человека, проинвестировано более 6 миллионов рублей. Также в этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на 3 статуса, 6 уровней в глубину.